Продолжаем делать нарды Сейчас бочину надо закруглить В виде книги будут нарды Эти нарты, кстати, не, не на заказ делаю Если кому-то понравились Ссылка в описании будет Для заказа Сейчас покажу Какие будут примерно Размер 50 на 50 В раскрытом виде Борта резные, здесь еще зарежу масти карточные с обеих сторон, здесь тоже. Такие маски здесь все закругленные будут. Сбоку сторон такой вот. вот такой дизайн решил сделать попробовать ни разу не делал народу книгу интересно было сделать оценивайте пишите мне кажется интересно так в принципе вот такие такой вариантик это все зажигать буду горелкой, красить огнем, как это называется, внутри простенький. Игровой вариант. Как бы, без художественных каких-то рисунков. Домики. Все так по-простому. Простое так, фишки такие фишечки в комплекте идут С звездочками Можно. Сейчас пока будет вставлена картинка, можно такие отдельно заказать полторы. тысячи стоят. Вот такая коробочка. Это просто и красиво. Закруглил. Сейчас рисую масть, будем резать. Вот так вот внутри получилось, здесь брошуровка, все зачеканено, здесь такой окантовочный бортик, простенький, но симпатичный. Здесь масти нарезаны, на обоих половинках закруглил, все зачеканил, часов 5 чеканил вот это весь фон. Вот так вот смотрится это да, в виде книги. Сейчас будем зажигать после обжига можно будет лакировать уже Ну вот сейчас напитываю лаком процесс не быстрый слоя слоев 4 наверное. потом все прохожу шкурка и финишные будут уже слои так что все в следующий раз покажу уже готовы пишите как она вам смотрится также хочу поздравить всех женщин, девушек с праздником, с 8 марта, всего вам хорошего, до скорых встреч, землянку скоро еще, кстати, пойдем тоже, кто ждет видео землянки, будет видео скоро, всем пока.